Всем здарова, с вами я, Рядовой. Фирсту Фантом стоит. Если ты имеешь историю, отправься сюда. То есть, сегодня еще и история будет из реальной жизни. Вы Замечательно. Наиграем мы сегодня Фирсту Фантом. Хорвуд Хич Клайн. На карсе у меня денег не хватило ничего. Это произошло, когда мне было 19 лет. Сейчас мне чуть больше 21. Я помню, это было... Это напугало меня очень сильно. Я хочу выплескнуть это все, короче, в интернет. Это, может, мне поможет. Я была... Или был... Или была. Так, ну тут, короче, история про какие-то фестивали. То, что она там что-то застряла. Я его так поскольку видел. У меня даже на минималках лагает. Оптимизация на высшем уровне. Юнити, как всегда. Айден Вильямс. Ты что будешь делать, то дело делай. Ага, хорошо. Discord. Yep. Big биг Ага, значит это девушка. Я перезашел в игру, чтобы... чтобы чуть снизить настройки графики. Вроде сейчас не так сильно лагает. Окей. Мы куда-то едем по дороге. Так, сейчас давайте включим. А Где-то 6 часов от города. Я застряла в пробке. Вот. Что это пикает? На полпути я осознала то, что очень мало газа. То есть бензина. Ага. Это такой жирный намек на то, что нам нужно подъехать на заправку. Так. Кто это? Что это? Короче, я понял, я проехала эту остановку. Блин, я, я боюсь, что сейчас будет скринер. Как тут водить можно? Если это невозможно. ЧЁ?! Где я? Куда я заехал? В смысле я за... Я за забор выехал! Ч! Куда меня вытолкало? ЧЁ за... Я... Я в воздухе! Или где я? Круто? Спасибо! Space to get out. Space to get out. А ну-ка, где я? I fell off the map. Прикол! Да-да-да, я это все помню. Вот это мразь идет. Вс, паркуемся и выходим. Так, вот можно зайти. Какой мужик. Так, о, я как раз угадал с пампом. Ты едешь через мост сама. Мост? Русская оленя, дорога, которая, мне кажется, не так много людей ездят в это время. Что ты имеешь в виду? Короче, на протяжении столетия очень много людей пропадают здесь возвращаются. Люди, которые ищут их, тоже никогда не возвращаются. Так, что это на маму писала? Коли? Мам? Кто это? Короче, наша мама сказала, чтобы мы купили какую-то собачью еду. Вот. Это будет стоить 5 долларов. Мэм. Очень жуткая атмосфера. Я прям скусила. Ну реально, мне прям стрёмно. Прям мурашки по коже. сейчас. Не, не переувеличиваю, не Все. Вс. я заправился вообще. Как мне заправиться? А, нужно было еще и назра. Окей. Так. Э, я заправилась, могу ехать дальше. Если... Так, я уже. Я сдох, кайф Короче, запись не записала К сожалению, я проходить не, Перепроходить не хочу Мы проехали тот мост, который нам тот чел говорил И там были брови Я их отодвинул, все дела После чего Я проезжаю дальше У меня... А, точнее, я не проезжаю, я просто Хочу ехать, а машина не заводится Я жду жду. Поезжает чел Проезжает Потом подъезжает следующий чел, он уже останавливается и нам помогает. И вот. После небольшого диалога он выбросил меня возле отеля. А вот вот этот чел. Так что? По-моему, это тот самый чел заправки. Ну ладно. 40 для одного. Угу. Ну и все, заплатил. Девятая комната. Рассказать про машину. Так, кто мне, короче, позаботится о ней? Окей, okay. в принципе, так. Все, бежим. <музыка> о, связь появилась. Да, кстати, я сказал сказать, что еще связи не было. О, во, девятая комната. Это было тепло снаружи. Красиво. <музыка> Ты напугал меня, мразота конченная. Чтоб ты сквозь землю провалился. Да, он. Так, я Томми сервиса, короче, да. Что ты ржёшь? Он там будет, наверное... Сейчас, наверное, будет заправлять вот эту кровать и все дела. Так. Я... Мне реально нужна была Energy Сода что я надеюсь, не будет таких всяких приколов с Томми в этой, блядь, штука. Фу, ну ты очень страшный чел, не реально. Мне вот страшно, что он сейчас обернется и подозрительный тип, реально. Он тут смеется, как бицелл какой-то. Ха, он уехал. Походу, стоп, он... я не понимаю, кто здесь плохой. Все, можно спать. Что от меня игра хочет? Туту. Что происходит? Ненавижу этих <звук> играть. Куда мне идти? В смысле, а что? Что произошло? В смысле, что произошло? Все, все инвенцировалось, а мне страшно. Господи, что Да. Мне очень страшно это просто невозможно. Я не знаю, это, это просто самая страшная игра, в которую я играл. Все, игра закончилась? Я не знаю мне. Не, я не могу это играть, с вами был уже дабой, свидание, короче, да.